Дорогие друзья, здравствуйте! Я Лоу Зефа из Международного бизнес-коллиса Приветствую вас. Тайя. Очень рад новой встрече, на которой мы в очередной раз поговорим о здоровье. Не секрет, что здоровье это основное стремление в жизни. Каждый надеется быть здоровым, прожить долгую. Поэтому первое, что нужно понять, это как состояние здоровья. С точки зрения китайской медицины, в отношении здоровья нам нужно действовать в трех направлениях. Первое – это добиться баланса я. Второе – это обеспечить достаточное количество ци и крови. И третье – обеспечить проходимость энергетических каналов или меридиан. Именно потому, что многие люди не могут обеспечить эти три составляющие, они теряют здоровье, и у них появляются те или иные заболевания. Какие же меры мы можем принять, когда уже появится болезнь? Медицина предлагает нам много раз. Например, мы можем принимать лекарства, делать уколы, или же использовать различные наружные методы решения, применяемые в китайской медицине. Такие как, например, стиглоукалывание, баночный вакуумный массаж, прижигание и так далее. Но все эти способы в конечном счете направлены на то, чтобы восстановить баланс ям, добиться проходимости меридианов и обеспечить достаточное количество и крови в организме. Однако использование традиционных способов причиняет много неудобств. Например, иглоукалывание это очень болезненная процедура. После использования китайских банок на дозах и на коже, и даже сеансы обычного массажа тоже болезненным и неприятным. Существует ли какой-либо способ регуляции, который был бы одновременно и эффективный, и очень комфортный. К счастью, биоэнергомассажер, с которым я хочу вас познакомить, очень ад, справляется задача. Это очень эффективный, и в то же время комфортный способ регуляции организма и улучшения состояния здоровья. Основная функция биоэнергомассажера – это восстановление и поддержание проходимости меридиана. Что представляет из себя этот прибор? Прежде всего, это идеальное сочетание классических методов физиотерапии, традиционной китайской медицины и современных научных достижений. Биоэнергомассажер моделирует все основные способы традиционной китайской физиотерапии. Например, это эффекты иглоукалывания, баночного вакуумного массажа, оптотерапии, стиротерапии и многие Пройдя один сеанс биоэнергорегуляции, мы как-то одновременно проходим сеансы моксотерапии, иглоукалывания, баночного массажа, стиротерапии и так далее. Но самое главное, что эта процедура очень комфортная. Каковы главные особенности биоэнергомассажера? Во-первых, это безопасность. Несмотря на то, что обычно он подключается к внешнему источнику питания, мы также можем использовать для работы и портативную батарею. Рабочее напряжение, которое воздействует на тело, находится в пределах 36 вольт, что абсолютно безопасно, и не стоит беспокоиться по этому поводу. Во-вторых, это экологично. Во время процедуры нет повреждения кожи, никакие народные не проникают в наше тело. Это действительно очень приятный комфортный, и комфортный способ и оздоровления. В-третьих, это низкая себестоимость. Насколько она низка? Представим себе семью двух человек. Допустим, они приобрели биоэнергомассажер и будут использовать его много лет. И в этом случае стоимость ежедневных сеансов будет составлять примерно 19 рублей. Так что, кроме того, что биоэнергомассажер – это не только эффективный, но очень безопасный, комфортный и недорогой способ регуляции и оздоровления существует три варианта использования билл Первый это проведение сеанса при помощи специальных перчаток. Когда с помощью специальных техник мы воздействуем на определенные точки, быстро восстанавливаем проходимость меридианов и улучшаем циркуляцию крови в теле. Следующий способ это воздействие с помощью насадок. В этом случае мы используем ультразвук. Каждую секунду насадка производит более миллионов ультразвуковых колебаний, таким образом создавая резонанс в клетке. И данную насадку мы можем использовать на всех участках тела. Кроме перчаток и ультразвуковой насадки, и у энергомассажера есть еще специальный наклад. Мы можем использовать их для самомассажа, просто накладывать их на проблемные В чем нам может помочь этот прибор и какую пользу мы можем получить его Во использование? Во-первых, это, конечно же, восстановление необходимости меридия. Мы знаем, что в теле существует большое количество энергетических каналов, нужных для циркуляции и крови. К примеру, когда мы чувствуем дискомфорт в печи, это, скорее всего, связано с непроходимостью меридианов в этой области. Дискомфорт в желудке, это тоже, скорее всего, непроходимость меридианов в этой области. Именно поэтому после сеанса с перчатками мы восстанавливаем проходимость меридианов, можем прочувствовать значительное облегчение в той или иной проблемной зоне. Во-вторых, бионеркомассажер эффективно устраняет различные боли. Например, боли в коленях, боль в, шейна, боль в шейном отделе позвоночника, боль в поясничном отделе позвоночника, в локтевых суставах. Во всех этих случаях мы можем использовать биоэнергомассажер. В-третьих, биоэнергомассажер помогает восполнить энергию организма. Поскольку во время выполнения сеанса мы воздействуем на определенные точки, это помогает зарядить организм энергию. Это особенно актуально для людей со слабым организмом, и для тех, кому хватает энергии. Им использование биоэнергомассажера может помочь отполнить энергию во всех органах. Кроме того, биоэнергомассажер помогает очищать кровь, желудочный тракт и другие органы от токсинов. Чем больше токсинов скапливается в организме, тем больше становится нагрузка на внутренние органы. Тогда начинают появляться всевозможные хронические заболевания. Например, различные опухоли, даже онкологические заболевания в светах, связанные с токсиками в организме. Выполняя сеанс биоэнергорегуляции, мы помогаем организм добавляться от Но, кроме перчаток, давайте обратим внимание на ультразвуковую насадку. Прежде всего, посмотрим на рабочую поверхность. Насадка. Она изготовлена специального. Воздействие ультразвука на тело также имеет немало Во-первых, это очищение организма, хорошее очищающее действие. Когда вы используете насадку, пожалуйста, обратите внимание, обязательно пользуйтесь нашим специальным гелем. Это обязательно не забывайте. Я включу прибор и переведу его в режим ультразвука. А далее продемонстрирую, как работает ультразвуальная Прежде всего ультразвук способствует распылению, то есть превращению крупных частиц мелки в дисперс. Таким образом, когда мы воздействуем насадкой на тело, мы улучшаем увеличиваемость статисти. Мы можем увидеть этот эффект. Я капаю воду на поверхность, и она тут же распыляется. Надеюсь, что всем хорошо это видно. Вода, попадая на поверхность, мгновенно распыляет. Когда мы выполняем косметические процедуры, это помогает средствам моментально проникать. Но кроме функции распыления ну, у ну, нас ну, ну, ну, А именно, она помогает очищению. Здесь у меня обычная вода. А, здесь я подготовил. Мы все знаем, что когда мы используем гель, образуется много пи. Но воздействие ухтаразрубка может мгновенно виноват Давайте посмотрим. Прежде всего, нанесем гель а на рабочую на поверхность. И давайте посмотрим. Вода мгновенно. Надеюсь, он хорошо я видно. Я видно. Посмотрим еще. А Вот так. Итак, это показывает ощущающие функции ультразвука. И еще раз. Но помните, всегда, когда мы используем насадку, нужно использовать специально проводящим гейтингом. Вот так, вода моментально очищается и становится прозрачной. То же самое происходит и в нашем теле. Стразу помогает очистить организм от таких, а также способствует лучшему проникновению питательных веществ. В кожу. А это очень важно при проведении кассовых процессов. В Вьетнам нужно, чтобы питательные вещества как можно лучше проникали в вещи. Более того, с помощью ультразвука мы можем выполнять массаж клеток. Когда мы используем насадку, еле мы можем почувствовать, насколько это комфортно. Итак, ультразвук оказывает массажное воздействие на клетки. Например, когда мы используем насадку на стене, можем заметить, что она становится более ровной, и поры сжают. Когда мы воздействуем на поясницу, также можно увидеть улучшение внешнего вида кожи. Когда мы воздействуем на уголь живота, это помогает количество жировых отложений. То же самое касается и бедер, и рук или, ног, э, рук, или груди. Во всех этих местах мы можем использовать носа, в том числе и на голове. Мы можем работать и от головы до всех как тела. Это то, что касается утрозвуковой носа. Я также упоминал наклад. Их можно просто накладывать на любой проблемный Так что мы можем по своему усмотрению использовать или перчатки, или наставку, или наклад. Это что касается основных функций данного прибора. Но кто-то, возможно, скажет, да, это хороший прибор, но какое отношение он имеет ко мне? Во-первых, этот прибор может подводить вам крепкое здоровье. Прежде всего, как мы знаем, нужно добиться баланса я. и этот аппарат может помочь нам в этой задаче. Также он помогает нормализовать проходимость янов и восстановить нужное для здоровья количество ци и крови. Поэтому первая задача биоэнергомассажура помочь им в здоровье и повысить качество жизни. Во-вторых, он помогает улучшить внешний вид, стать более красивым. Уверен, что многие люди стремятся к красоте. И для этих целей вы можете использовать как перчатки так и перцовую носа. Например, можно потянуть кожу лица, делать кожу более упругой. Кроме того, это немаловажно. Uh, используя биоэнергомассажер, вы однозначно расширите свои знания в области китайской медицины и сможете помогать другим людям. Уверен, что многие интересуются традиционной китайской медициной и хотят знать больше по этой теме. Когда у вас появляется биоэнергомассажер, вы проходите обучение по техникам базового уровня, всем продвинутого и так далее. И таким образом наши специалисты постепенно обучают вас большому количеству тех, а когда у вас появляются новые знания и навыки, это открывает вам двери новых возможностей. Особенно актуально это в наше время. Он так сохраняет сложность ситуации. И многие сталкиваются с потерей работы. Но с помощью данного прибора вы можете найти источник дополнительного дохода. Можно заметить, что многие люди теряют здоровье, тем покидают этот мир. Так что здоровье остается основной ценностью человека. И с помощью этого прибора можно добиться значительных положительных изменений в отношении здоровья. Если говорить о красоте, то многие тратят свой лишний вид Китайская медицина считает, что для того, чтобы у вас была красивая лицо и фигура, достаточно, чтобы ваши органы были здоровыми, и хорошо выполняли свои функции. А биоэнергомассажер помогает решить немало проблем. С К примеру, у вас появились пятна на лице. И а, в этом случае просто нужно проработать а, Либо появились проблемы в области проведения. Тогда следует просто выполнить регуляцию мочного путаря. Данный прибор помогает решить проблему. Если мы обращаем внимание только на лицо и игнорируем состояние органов, нам не удается решить проблему коренным образом. Так что бионерго-массажер может подарить нам не только крепкое здоровье, он может удовлетворить потребности людей абсолютно разных возрастных категорий. Молодые люди могут пользоваться им ради красоты. Люди среднего возраста могут использовать для комфорта и хронических болезней, для поддержания хороших Пожилые люди могут пользоваться им для регуляции и профилактики различных болезней, например, болезни для сердца, головного мозга и так далее. Однако... Однако есть несколько моментов, которые следуют Во-первых, обязательно сочетайте использование биоэнергетическому с другой продукт. Например, эликсировав при драгоценности, тени, капсулы а Обязательно нужно использовать продукцию комплекса, таким образом вы добьетесь гораздо лучшего результата. Также стоит сказать, кому не стоит пользоваться биоэнергетическим, пожалуйста, обратите на это внимание. К примеру, при сильной гипертонии, когда верхнее давление выше, а нижнее выше, не стоит делать сеансы, при очень серьезных формах заболеваний, лучше обратиться за медицинской и не использовать перчатки. Также, если у человека есть в э, и народный предмет, например, штуки или хвостины, так выполнять нельзя с перчатками. Также всем не стоит проводить людям в состоянии алкогольного или после употребления алкоголя. Это основные противопоказания, с которыми мы Что касается насадки, то противопоказание является инъекцией в области лица. В остальных случаях мы можем использовать. Так что если человеку запрещено проводить сеанс, он может провести сеанс, ультразвуковой насадки. Этот прибор может удовлетворить потребности огромного числа людей. Познакомившись с данным прибором, мы можем обнаружить, что это эффективный, комфортный и безопасный способ улучшения состояния здоровья. Тяжело ли научиться технике? В действительности техники довольно просты. Когда вы изучаете техники базового или даже процентного уровня, то за два дня вы можете 5-6 лет Так что не стоит особо переживать по поводу сложности. А, Кто-то скажет, что не просто на эти точные места расположения точек. А, в этом тоже нет ничего страшного, поскольку площадь воздействия перчатки довольно большая. Так что для того, чтобы оказать воздействие, нам нужно попасть в место на каждой точки, точке, и этого будет вполне достаточно. Но, наверное, самый основной вопрос, который интересует большинство, что может дать этот прибор лично мне, если он будет у меня дома. Наверное, это волнует многих. Прежде всего, нужно понимать, что приобретая зируный вы получаете доступ к очень обширной и мощной платформе. Этот прибор был создан компанией Фоккур для того, чтобы удовлетворить потребность очень, очень многих людей. Мы помним, что основная миссия компании распространить <соединяющие> распространение поддержания здоровья и подарить возможность здоровья в каждому секторе в продвижении здоровья Мы занимаемся продвижением всех основных рисков Создание поведения психологии. В настоящее время компания ведет свою деятельность в странах, где открыто уже 1800 офисов. И имеется более миллиона наших партнеров. Поэтому, где бы вы ни оказались, вы можете увидеть логотип фокол. Поэтому, если сегодня у вас появился геонер это значит, что вы стали частью огромной команды, частью мощной международной корпорации. Компания Пуху ведет свою деятельность уже более 20 лет. И более 13 лет назад она вышла на, на У компании отличная команда управления. А так что, став частью команды Пуху, вы обнаружите, насколько легко зарабатывать деньги и развиваться вместе с этой компанией. Компания Пухол под управлением господина Юпель помогла огромному количеству людей обрести здоровье. И что более важно, за эти годы в компании сформировалась мощная управленческая команда. Это люди с высоким уровнем образования и опытом архитектурного. И когда вы только становитесь партнером в фокусе, еще ничего не понимаете в маркетинге, продаже или здоровья, на помощь приходит команда профессионалов, которая обязательно поможет вам. Например, сейчас у нас есть более 20 специалистов в области китайской медицины. У нас есть более 80 представителей бизнес-колледжа в различных странах и регионах. Все это люди, которые могут оказать вам необходимую поддержку в области обычных. Это специалисты, обладающие глубокими знаниями и богатым опытом в области традиционной медицины. Конечно, надеюсь, что однажды вы также да, можете присоединиться к команде представителей и будете помогать людям стать на путь в здоровой жизни. Конечно же, стоит сказать я разработал и выпустить новый продукт. В настоящее время в компании существует 5 производственных баз, а также научный следователь центр, занимающийся исследованиями и разработкой новой продукции. А, именно там создаются различные рецепты продукции, включаются различные технологии производства. А 5 производственных баз в Китае бесперебойно работают, чтобы обеспечить высококачественные продукции всех партнеров и в разных странах мира. И, конечно же, на всю продукцию, продаваемую в городе, все необходимые сертификаты. И это понятно, ведь любая продукция должна <говорит> сначала быть сертифицирована в какой-либо стране, и только после этого она может беспрепятственно там продаваться. На продукцию даже получен сертификат сертификат и так далее. <говорит> Что не менее важно, после приобретения диван вы получаете мощную поддержку команды партнеров компании. Сейчас в компании насчитывается более 10 абасадоров, лидеров в высшей ступени. А бриллиантовая команда лидеров насчитывает несколько. Тысяч человек. Все Это люди готовы оказать необходимую поддержку и помощь новым партнерам. А, неважно, где вы находитесь, в Европе, Азии или Африке, ваш бизнес может развиваться в любом регионе. И у вас всегда будет поддержка со стороны команды лидеров. Именно культура поддержания здоровья Яншен. Основные принципы Яншен в сочетании с профессионализмом команды разработчиков позволяет нам непрерывно упускать качественную, эффективную продукцию для наших партнеров Благодаря сегодняшнему знакомству с биоэнергомассажером, вы поняли, насколько важно быть здоровым. И для того, чтобы быть здоровым, постоянно пользоваться различными способами оздоровления и поддержания. Здоровье. Начинать заботиться о здоровье, когда оно ушло, уже немного поздно. Так что начинать нужно уже сейчас, и энергомассажер поможет вам в этом. Нью-энергомассажер подарит вам здоровье, красоту, благосостояние, свободу. Но самое главное, он может подарить вам радость Когда вы делаете сеанс другому человеку, вы дарите ему радость, ведь вы избавляете его от неприятности. А когда вы дарите радость другим, вас на душе также становится радостно. Именно в период пандемии многие люди поняли важность здоровья и важность профилактики. А данный прибор поможет вам улучшить состояние, если уже имеются проблемы с здоровьем, или же уберечь вас от болезней, если вы здоровы. Кроме того, он очень удобен в использовании. Пользоваться им можно в любом месте, даже если не в этом случае его можно в В мире вокруг нас очень много людей. Но когда мы отнимем... Мы, вам. присоединяясь к компании Куко, вы уже не одни, становитесь частью мощной международной команды и навыщников, которая стоит взаимной поддержка и помощь. Итак, благодаря нашей сегодняшней встрече, я надеюсь, вы поняли, что для улучшения состояния дороги нам приходится прибегать к помощи э, внешних сил. Этот прибор, и энергомассажер может помочь нам, и нашим близким в этой задаче <связь> уверен, что использование биоэнергомассара большие <связь> изменения наполнит жизнь радостью здоровой жизни.